У каждого был свой лагерь, ну я ездил в лагерь Витязева-на-море. Я больше в интеллектуальных лагерях был, например, таких как Кванты и Заречья. Подготовка к экзаменам, она идет полным ходом, и мы планируем успешно сдать экзамены и поступить в университет, который мы сами желаем. Я работаю, работал вернее, сейчас вот а, в университет нам приехали швейцарцы, наши гости, и мы для них проводим такую обзорную экскурсию по городу, знакомим их с, с Казанью, с жителями, то есть... Посетил много мест за это время. Mm -hmm. То есть для меня такое лето правильное проходит. Я учусь в Казанском федеральном университете. Я проводила свои каникулы за городом, забиралась на горы, также общалась со своими друзьями, но в целом проводила большую часть времени вне города. В июне я сдавала экзамены. Сдала их довольно-таки успешно. Получила аттестат с отличием. В июле я была в Крыму, то есть весь месяц. Получила массу положительных эмоций, впечатлений. Вот. А так как мне предстоит сдавать ЕГЭ, я читаю всякую литературу, которая мне требуется, методички там разные момент на факультет иностранных языков КФУ наш.